Ты первая? Нет, ты первая. Нет, ты первая. Нет. Офигеть. Я не знаю, как дальше продолжать этот челлендж. Блин, слушай, дай попробовать. А, вот а что ты за мной повторяешь? Нельзя повторять, Лера. Она сейчас офигеет, смотрите. Во! Которой я больше всего попробую Проснись! На тебе уже мухи, блин, насели. Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Бэби или на канале Видео Бэби Лайф. У нас, нас два, два канала. канала. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Ну что, ребят, сегодня будет крутейший челлендж 24 часа. Что? Мы кто? Мы поправляемся. Да, мы поправляемся, кто больше наберет вес. Ребят, мы стараемся сидеть на диете, меньше кушать, заниматься спортом. Да. Для Леры это вообще будет сейчас полное жо, потому что нужно кушать. А она этого не хочет. Ну, я бы не против бы покушать, но я тоже сейчас не сторонник, очень сильно много есть. Вы сегодня будете смотреть достаточно интересное видео. Мы решили уже везде ходить, по всем ресторанам, там, клубам, пиццериям, э, круассанам. Да будем... что мне такое наказать? Я не знаю, будем покупать все и будем кушать просто все я уже отвыкла, это все есть и ты мне сейчас вот это вот, вот это вот все ну так придется себе, тебе покушать посмотрим, какой, какой ты пузо себе нарастишь и давай так это твое ну, хорошо, мое, мое, посмотрим кто из нас, давай так кто из нас э, э, меньше набирает тот э, делает массаж я не хочу проиграть. ног, массаж плечей, спины просто лежишь и релакс полный час целый час да, все, целый час делаем. Готово? Я тут ну, худею. Ничего, ничего. Я представляю, сколько придется разгонять. Это... В лагере придется ли разгонять. Ребят, ну что, для этого мы сначала меряем свой вес. Ты свой, я свой. Идем на весы. У нас, конечно, Сейчас очень... Ну да. Да, сколько весит. Ребята, в общем, очень старые весы. Но очень точные весы. Так как у нас электронных сейчас нету, мы скоро их купим. Что? А сейчас мы идем с Лерой проверять наш вес. Ты первая? Нет, ты первая. Нет, ты первая. Нет. Цуифа. Не Всем интересно, какой же у нас вес. Давай, Цуифа. А, мой вес ⁇ это секрет, так что надо ставить интригу. Цуифа. Но... Лера, так не честно. Я держу свою интригу. Да какую интригу, слушай, давай Цуифа. Я не буду первым. Ребят, вот такой вот у нас. Старые-старые-старые весы, вообще непонятно, как на ноле Какой у рост? У меня метр восемьдесят три. Метр восемьдесят три, снимаю тапочки. Так. Самый ответственный момент. Все, стою. У меня по-любому восемьдесят три, так что... ё ки Восемьдесят девять девяносто, думаю, колебается. Восемьдесят девять? А я говорила, что ты поправился. А я говорила, а я говорила. Я офигею, я поправился. Жесть. Как ты так Заметила удалился? сколько? 89,90? Да. Не, серьезно. Запоминай, шевелись. надо за. Не свелись. 89. 89? Да. Все. Ровно 89 килограмм Все, теперь это. Сейчас одеваю тапочки. Давай, подожди, стоп. Стоп, стоп. стоп. Подожди, стоп, давай. Стой. 50, 50 55 55 килограмм 56 килограмм все твой вес 56 килограмм у тебя от 56 я у меня 89 не 90 до да, 89 килограмм теперь кто больше из нас наберет вес поедем не хочу! Поехали! Поехали, в общем, в пиццерию нашу, Атлантида, сейчас будем заказывать пиццу, либо на веранде, либо здесь где-то сядем. Ну что, пошли. У самую большую пиццу, мне надо такую пиццу, от которой я больше всего поправлюсь. От которой я могу больше всего поправиться, набрать Не фертите. Не фертите? Она вкусная? Не. Так, давайте, мне а, самую большую. А с двойным сыром можно какую-то еще вообще там прям? Угу. Чтобы меня вообще разогнало. Ja И давай, теперь ты выбираешь. Шинка. филе. Бикон. Салям. Давай 4 сыра сразу туда. Не хочешь? Но зеленая будет. Нормально. Ребят, собирай себе конструктор. Ну, чувствую, она сейчас по помощнее пиццу соберет, чем я. Ананас. Маслины. Ого, слушай, блин. И сыр, сыр, сыр, сыр. сыр. Там есть сыр, двойный сыр? Да. И сыр косичка. Двойный сыр и сыр косичка. Да. Mm, офигеть. <смех> вот это ты, блин, слушай. Ты, наверное, жирнее меня будешь стать. А сейчас туда пойти. О, да. Сейчас. Мне, мне томатный сок. Он, наверное, больше всего. Нет. Ну, mm мешай. -hmm. Mm -hmm. Молчайк. Молоко, банан, полунытия, мякоть, сладкий сироп. Ну да, можно и такое. Госбанан. банан, а вам полунытия. Один коктейль твой, один мой. А что это такое? Я вообще такое не ел. Молчайк. кокос банан Да. Вкусник. Понял, да? все. Вау. Я тоже точно так же сделаю. Ребят, все, мы начинаем с ней. Окей, я ее съем и больше правда. Давай. Я сейчас спицы больше съем, чем ты, так что можешь не рассчитывать. Я уже. С первым заданием я справился, Лерочка. Могу и твой выпить, я если хочешь. Оставила. Ну хорошо. Я потом еще запись. Не пицца, там много сыра на а, зеленая. Окей. Ого, Лера, у тебя какая офигенная. Угу. Ничего себе. Вау. Да. Ребята, вы посмотрите, какие большие пиццы. Ну что, ты съешь это? Да. Ты свою съешь? Я не знаю, как мне съесть вот эту большую пиццу. Может, мне еще кого-то приглашать, чтобы мне помогли ее съесть. Вот это да. Просто, ребята, мы не завтракали, поэтому я сейчас очень хочу курить. Да, я тоже не завтракал. Но я сомневаюсь, что ты ее съешь. Ладно, если ты же ты эту, Лера, съешь пиццу, но такую, как у я? меня, но это нереально. Это а нереально. Тебя, там, помидор, там, это не реально. Нет, у меня тут все такое жирное офигеть ребят мы наверное пересядем возьмем эти все пиццы из этого столик потому что здесь ну, негде реально на весь стол пицца я вообще сейчас вот так вот заверну весь этот блин она сильно горячая я не смогу такую горячую есть нет. просто сделаю по умному Давай. я съем эту маленькую а потом когда мы будем в круасан все остальное я там еще смогу съесть а ты Хорошо. после сесть ничего не сможешь посмотрим сейчас ребята мы сделаем сосиску целую с этой все пиццы да, да, да, да. вы посмотрите какая колбаса выходит <звучит> а что ты смеешься я смотрю со взгляда официантов. Да ладно. О, ой ой ой она разлазится она уже разлазится а ты выкинь, какая штука выходит боже какая колбаса Все да. это теперь стало похоже это наверное какой то один большой а -а -а. Да? А ты все кушаешь, кушаешь. Фига себе, ты, ты уже нормально слышишь, что топтала. где уже, наверное, нету. У почти половины нету. Я не знаю, как мне вот это начинать. Ребят, я еще не начинал, потому что она сильно, очень хорячая. К вашему примеру представляется особый вид свиньи. Живущих а в квартире. Особый свинюшки. Питается пиццей. Это также особый вид, который напоминает собаку скрещенную со свиньей. Также обитает в квартире. Спят, я уже не могу. Я же весь вспотел. Хочешь еще? Че? Два еще. У меня осталось А она съела полностью все Что? Что Еще хочешь? Еще хочешь? <сх> Ребят, <сх> <сх> Эта маленькая, хрупкая девочка Съела полностью всю пиццу Самую плотную, которую она, она собирала себе У меня дышать тяжело Я, я дышать уже... тяжело? У я меня не... живот, короче, такой, И наверное, бомбленный я не знаю, как дальше продолжать этот челлендж и дальше делать. Давай, мы должны это сделать. Ребят, это жесть. Пошли Пожалуйста. дальше, выбираем будем. Пошли в следующее заведение. Окей. Вот надо лучше пройти сейчас. Пошли. Ребят, мы вылезли с машины, потому что сидеть и ехать, но это слишком уже. Мы решили пройти, чтобы это все успокоилось уже ну, такие пиццы затоптать? Ты в своей жизни съедала пиццу сама? Так ты все равно, Лер, ты взяла среднюю, ты а я. А хотите прикол? А? Мне после этого видео идти на день рождения. Да, я сейчас через два часа идти на день рождения. Как? А? И там тоже будет пицца с Атлантиды, худой. А ты уже есть не будешь. Я тебе скажу, что ты даже можешь не идти на день рождения. Так нельзя. Можно. Вот такой вот львивский кроассанц и написано еще либо на английском, но типа что-то такого. Девушка, нам надо такое круассан, который от которого больше всего поправишься. Все это сладкий берешь? Давайте и тогда кроассан шоколад-бананом, а мне филадельфия лосось. Пусть будет лосось. А манго-мараху я беру. Все, я вот это беру. А ты какой? А я, а я, а я, а я. Вау, какой он у тебя вкусный, лучше бы я такой тоже вез, спасибо большое, а Ну, покажи, блин, слушай, дай попробовать, да я жучу, я даже пробовать Нет. не могу, вау, ребят, вы смотрите, какой он мощный, какой он, как говорит Тимати, мощный, сочный, ну что, начинаем. Ну, вкусно, но я его не съем. У меня остался совсем маленький, очень маленький кусочек. А у нее еще пол красана. Она сдает позиция. А, давай, я давай, давай. Ты можешь. Я в тебя верю. У меня выигрывай. Не обязательно, чтобы ты выиграла у меня. Сдавайся сейчас и все. Сдавайся. Тебе целый час массаж поделать? Вот что это такого. В принципе, А, ты принципиально хочешь у меня выиграть? Не надо, ты девочка, тебе потом очень тяжело будет это загонять, запомни. Я не знаю, как я это буду все сгонять. Давай, сдавайся. Это все, что ты оставила, с собой забирай? А когда же ты его съешь? Пись. Нужно ехать. Садись в наш край, будем сейчас покупать здесь еще сладости. Я не знаю, насколько нас хватит. Не говори слова, еда сладости вообще. Да ладно, ой, прям там. Нам надо две корзины взять. Тебе и, себе, и мне. Пошли. Я, что я, ты я, будешь Я, я ничего не хочу. А? Я ничего не хочу. Но надо. Я вам, который в лагерь в лагерь я вчера знаю, что принес. Я что ты будешь? Давай. Что ты будешь? Я что? Мчимся. Давай, бери. О, все, у тебя уже забивается потихоньку. Первое ингредиента выбрала. Вот такой вот возьму. Круасанчик. Все, есть. А подождите, щемец с клубникой взял. Я хочу вот такое орео попробовать. Все, я возьму орео. А что ты за мной повторяешь? Нельзя повторять, Лера. Так нельзя повторять. У меня слышишь? Шоколадом. Я взял, захочешь у меня будешь брать. Нет. Это дорого. Не буду я у тебя брать? Так а какая разница, слышишь? Ты, ты вообще обнаглела. Шоколадку нет. Сладкое она не, не будет. От него не поправишься. Это с каких пор сладкого не поправляется? Да. Ты еще хочешь шоколадку? Сладко. Офигеть! Вот эту я фигану еще. Я еще такое сейчас буду есть мне рассказываешь за мою шоколадку сейчас скажу что каждый рассчитывается за себя она сейчас офигеет смотрите видели что мы взяли всякие вот эти круассаны вот эти штуки разные сначала я начинаю пить колу и начнем с орео с белого орева попробовал белое орео я просто еще такого не пробовал я себе взял и буду есть какое выходит вкусно Ребят, смотри я какой вкус. Нет. Если вырву. Мм. Это. Один, вот очень вкусно. Молодкая, Во! Не хочешь? Сили тут эти пирожинцы. Я должен набрать больше. Я должен выиграть у тебя. Ребята, сейчас походу ходу, там, в дороге, будем потихоньку доедать все. Сейчас у меня маленький перерыв, потому что я уже... У меня уже са... желудок свернулся в другую сторону. Все. Я не ем больше сладкое никогда. Не надо, пожалуйста, больше мне сладкого не предлагать. Лера, никогда не носи мне ни шоколадки, ни конфетки. Красиво. ни мороженое. Я больше ничего не хочу вообще. Я просто хочу спать. Ребята, сейчас мы подъезжаем. В ресторан Гранд Парк Вот да здесь такая затошнит. красивая за. Ой, да ладно, как тошнит Салат грецкий и? Mm -hmm. и, -и, и? Грецкий салат Я, ребята, выбрал Бургер с курицей И соком мультифруктовым И тогда я тоже сок мультифруктовый А если мы не доедим? это, А можно будет с собой забрать, если мы Конечно. не докушаем? Вау! А мы по-любому не докушаем <laughs> Я думаю, ты проиграешь все равно тот то у нас наелся. Да? Где я? Слушай, где? Да, я шучу. Еда, цепло память. Ребят. Хотите прикол? Лера, не исполняй, ну серьезно. Ты вот, вот фигня маешься. Хорошо, что... давай заново на серьезе. Ребята. А что, что ты там репетируешь, я не понимаю? Тихо. Ребята. Хотите прикол? <свист> <свист> <свист> Ладно, на Серьезно, сейчас нормально так. Давай. Ребят. Хотите прикол? <свист> Красоту. Вы посмотрите, какой он большой, с курицей. Как вы считаете, я его весь кушаю или нет? Тем, кто угадает, получается сразу пиар на сутки в инстаграме. Проснись! На тебе уже мухи, блин, насели. Твой друг мяукает. Ребята, смотрите, что она делает. Она скармливает кота. Я не знаю, как это съесть. Оставляем. Отдадим котам. Давай, давай, ешь. Я хочу посмотреть, насколько ты сейчас это все съешь. Купили всего и не можем уже съесть. Ну что? Едем сейчас домой, будем объявлять, кто из нас все-таки сделал, выиграл. У нас сейчас вечер. Мы только пришли домой. Мы уже ничего не ели, но я очень сильно хочу в туалет по-большому. Ты не хочешь по-большому? Ого, какую у тебя пузо. Это... А у меня жесть. У меня, смотри, какой пузон, ребята. Какое покажи. Да ладно, что ты вдуваешь? вдуваешь? Да ты вдуваешь. А по, тебе по, по глазам видно, на! ты врешь. Да что на, ты еще давай продай этот кусок. На, на, забирай. на, забирай. забирай. Расскажи. Вот Пиши мы сейчас поправлю. и посмотрим. Лера, я. Смотри. Очень... Да-да, по я, я очень сильно хочу по большому туалету. Я не знаю, что делать. Но если я сейчас схожу, это же я, я могу проиграть. Ну, я очень хочу в туалет. Ну что? Я стою первый? Та-дам... Все, слышь? Ну, стоим животом, потом, мне... Мне травма. Да а я в туалетке. Так, ребята. Ну ч ⁇ Давай. Поехали. Йо-мо ⁇ Подожди. А, 90. 90? Да, на, ты, на сама посмотреть, да. Потому что если я нормусь, будет 90 ровно, ровно 91,5 даже, я бы сказала 91,5? Да, полтора килограмма Полтора килограмма, 91,5 Господи, хоть бы только у тебя не было больше Хоть бы у тебя только не было больше Ты все равно меньше ела Я надеюсь, что я выиграл Давай Давай Становись, подруга Так, ровно Сколько? Я ничего не вижу. Ребята, 57 килограмм. Все, ты говорила. на 1 килограмм. Ребята, она набрала всего лишь килограмм. У меня полтора. Я на 500 грамм выиграл. Все. И зачем это... я все это все ела? Завтра, ну, же я проснусь это... Плюс... Я завтра проснусь будет плюс 5. Это челлендж. Теперь, дорогая, я теперь сейчас ложусь. И ты мне делаешь массаж. Это следующий видос. Нет. И, и сейчас целый час, целый час, ты мне будешь делать массаж. Все слышали, мы играли в начале видео. Все могут подтвердить и написать тебе комментарий. Тот, кто проиграл, все. я выиграл. Теперь я сейчас ложусь, она мне будет на спине делать массаж, короче. Целый час. Я Покупаешься вот на... потом. Нет, я на эту сторону ляжу и буду смотреть телек, когда ты мне будешь массаж делать. Покупаешься все. потом. Все, все. Так что, ребята, ну если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал, на наших два канала. До следующего видео, до следующего влога, челленджа, рэпа. Всем пока!